Она просто достаточно жесткая, вот, называется она «Побег». меня в потуших глазах дети системы что же вас держит в этих больших городах чувство уюта покоя за для гряхлых стерзанных дел все что угодно для вас лишь не надо вам заходить за предел я спокойно будет и по что не наружит ваш сон? Эхо шагов коридора за стенами Крики полуночных сон. Утро тернет обмана, лесу, время, заставит стареть. Слышится звук ненаписанных песен, Но если ты будешь молчать, я стану без. Чужих кабинетов, сытых натальных тельцов Борцы, правда рубы, любимцы пикетов Потомки, глупцов и лужицов Гордость, обменность, наплеченных позов Вот что над вами царит Все что угодно для вас лишь не надо терять Ваш сон Эхо шагов Коридора за стенами скрежет на стены в часов Утро Оттернет обмана весу, время Заставить стареть Слышится звук написанных песен Но если ты будешь молчать Я стану беть Крыса по стенам, кровью уходит песок Ночью по городу рыскает свора Серых ободранных а зон Остенело ищут добычу Воют в тоске на луну Город не слышит, все жители спят Мир погрузился во тьму Так спитя спокойно в уютных постелях что не нарушит лошадь сон Эхо шагов Кориторок за стенами Открыл ты кем-то за сон Утро Тернет обмана Завесу Время составит стареть Слышится звук Ненаписанных песен Но если ты будешь молчать Я стану петь Друг мой я знаю Ждать. Мы оба знаем, что лишь день наступит, все повторится опять. Времени мало, но ночь нас укроет и не оставит следов. Ты же старее, слышишь, зовет на стене, стальных проводов.